я боюсь, что у меня писька пережмется. Никогда ничего не бойся, Митя. Я понимаю, что она не, не очень большая, но тебе нет, все-таки есть. На комплименты напрашивается просто. Мы не можем сделать этот комплимент, мы же не знаем. Конечно.